Здравствуйте, друзья! Вот этот замечательный цветочный натюрморт мы сегодня будем писать в рамках нашего проекта Институт за 100 дней усложняем себе жизнь изучаем уже более подробно процесс написания и, несмотря на то, что розы очень сложные цветы Поскольку мы и на первом импульсе нашим делали розы, то сейчас как бы более сложная задача. И, конечно, если будет получаться, очень благодарная задача, потому что букет украсит и любой дом. И может быть успешно продан, несмотря на студийность работы. Так, формат у меня так 60. Это 60 по, по вот этой стороне. Угу. Ну, примерно, я, чтобы вы знали. Значит, я беру опять белила, с которыми вы уже, наверное, знакомы. Белила для радиаторов. Причем стараемся покупать более дорогие белила, нежели чем дешевые. Опять же, для радиаторов. Красный. Вот обычный красный пигмент. Вот сюда чуть-чуть капну его. И припачкаю. А там у меня, по-моему, черный был. Нет, черный. Нет, надо добавить немножко. Немножко черного добавлю. Так и белю. Белива соответствуют грунту, то есть их качество соответствует грунту холста, вот этому белому. Поэтому мы ничем не испортим. А по тонированному холсту нам будет писать легче, чем по белому. Белый холст обычно нужно перебить сначала, а потом высветлять. А у нас уже будет тонировка. наверное все таки охра подложу вот видите прямо на ходу замешиваю палитру эту тонировочную Ждем, когда высохнет и работаем. Высохнет через 10 минут. Так, ну, 10 минут прошло. Прекрасно высохло. Смачиваю тройником. Тоновое пятно, это охра, это красный, вернее розовый и сверху дополнен голубоватыми э, мазочками. И сам фон несколько э, мазочнистый такой как бы налеплен мазочками. Кисть была в работе, и в ней как раз близкий по цвету и по тону цвета. Отрезаем вертикаль стола. Разбел теплого цвета. Разбел охра с розовой. Пока это все приблизительно. Немножко синит. Торец. Торец этого... столешницы Разбил розового. Три цветка хороводом наверху. Я им сразу задаю их место расположения сразу всей троицы. Выше середины по высоте, вот эта впуклость нижнего хоровода, и цветки достигают, этот чуть выше, этот чуть ниже, почти края. Еще один хоровод из этих двоих и этого и последний хоровод вот этот очень часто художники цветы выставляют именно в эти хороводы это розовый разбил розового можно сразу с немножко синим и теперь увеличиваем их в размере цветки Не напрасно я эту тему хороводов завел, потому что чаще всего именно хороводами художники выставляют букет. Даже если на, на, на, на натуре эти хороводы недовыражены, то в букете они, как правило, выражены. Если вы начнете просматривать букеты, Хороших художников Вы увидите Частоту этих Решений Ну и согласитесь Это еще и красиво То что они выстроены в хороводы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 Повшин в самом центре стоит. Тень от него и от цветов Теплые, это будут вот эти двое, и немножко синевые. Значит, розовый, охра, синева. Как видите, мы по-прежнему находимся в рамках скупой палитры. И не страдаем от этого. Цветок переднего плана, который лежит на плоскости, стремится к середине, но не доходит до нее. И отбрасывает тень. Розовый, охра и синий. В пользу розового с охрой такую горячую тень и сам цветов внутри горячий листья пока не стоит рисовать поскольку они нам будут мешать решить вопросы заднего плана Опять же, у кого построить внятно не удается, прибегайте к помощи. После некоторых утруждений прибегайте к помощи проектора. Ну, основная схема построения мной проговорена. Могу ее еще раз напомнить. Чуть выше середины находится вот это место. Соответственно, ниже и еще ниже. Один хоровод, второй хоровод, третий хоровод. так ну в общем то наверное и все вот я думаю что вам будет интересно поработать с, с такой моделью исполнения почти жижицей краски вот и надеюсь на ваш успех все.